С того времени, как поставил я черенки на окоренение, прошло 14 дней. Давайте посмотрим, какой здесь температурный режим. И посмотрим внутрь, как они выглядят. Дали корешки или нет. Температура здесь 27 градусов у меня. Я 2 градуса поставил, потому что с той стороны там пожарче. Но там эта температура побольше. И второй градусник тоже 28 градусов. Вот 27-28 градусов. Было здесь первоначально жарко. Я потом взял еще. Вот эти утеплители фалькой обило так. Этот короб. Потому что была температура за 30. Здесь. Поэтому я вот таким способом добился температурный режим, чтобы данного коробе был где-то 27-28 градусов. Теперь посмотрим, как выглядят эти черенки. Дали они корешки или нет. Вот это чисто на воде. Здесь чистая вода. Давайте глянем. Вот как видим прошло 14 дней. Вот, смотрим. Какая богатая корневая система на одном чернике. Это старошенский сорт винограда, старошенский. Почка еще только-только хочет выйти, но она еще не вышла. А корешки отличные. Все, теперь ее я ставлю в воду, вот здесь водичка меня налита. ставлю воду, и потом этот чернок буду высаживать. Вот воду ставлю, а этот еще будет идти на корни. Калюс, как мы видим, уже начал образовываться, но корневая система еще не пошла. Мы его обратно сюда ставим. А здесь ведерочки, черенки. почки уже тронулись в рост. И будем сейчас рассматривать, где какие черенки. Вот это черенок был обработан гелью клоникс. Вынимаем его из ведра и рассматриваем, что образование калиуса хорошее по всей окружности черенка. Корешков еще нет, но через день или два они должны появиться. Назад я его ставлю, потому что еще рано. Еще корешков нету. Еще дня два пусть постоит. Как и раньше я говорил, это вермикулит у меня. Основание вермикулита. Берем второй черенок. Вот чернок это у нас тоже гель клоникс. На этом, смотрите, какие богатые корешки пошли. Это гель клоникс. Вот какие богатые, хорошие корешки. Все, это чернок. Я буду его сразу высаживать. Тоже сейчас поставлю воду и буду высаживать корешки здесь не менее 30 мм. Грубые, толстые, хорошие, но только что однобоки. С этой стороны еще не пошли корешки, но пойдут. Так, ставлю ее тоже. Воду пока. Это с гелю клониксом. Это у нас Гетеро Ауксин. Еще корешки не тронулись. Почка пошла в рост, а корешки нет. Вот так выглядит данный черенок. И мы его обратно ставим. Вот это тоже черенок, это сорт страшенский, здесь чисто на корневине. Тоже наблюдаем, калус мощный пошел, сильный, но еще корешков нету. Тоже ставим его на место. За 14 дней сюда воду я не добавлял ни грамма, потому что здесь среда и так влажная. Это тоже черенок пустой, как видим тоже почка тронулась, а здесь образование только-только начинает калус образовываться. Вот, как видим, калус уже пошел. А корневой еще систем тоже нет. Тоже его ставим на дальнейшее окоренение, чтобы пошли корешки. Вот тоже. Калус трогается маленечко, вот, но слабо. Это на корневине основании. Тоже еще не тронулись. Калус слабый очень, а корней еще нет. И почка тоже еще спит. Здесь видим, это тоже на корневине. Калус хороший. И вот маленький один корешок сверху пошел. Но тоже еще дня два придется ждать. Вот такой итог поставленных черенков на окоренение. Как видно результат, более хороший получился почему-то. Даже на воде я удивился. Вот на воде вот эта кореневая система такая пошла. И почка тронулась. И вторая тоже начинает трогаться. Это на воде стояло. Тоже 14 дней прошло. А это гель клоникс. Тут можно я корневая система. Видите, какая она сильная. Я их буду высаживать сразу же, вот. Это вставлю на место. Вот такой результат по окоренению черенков разными способами. С того времени, как первый черенок я вынул, уже окоренившийся прошло еще два дня. Давайте глянем, что здесь происходит. Вот этот черенок в воде, просто в воде. Вот, видим, за два дня он тоже как хорошо окоренился. С того времени прошло, как поставил я на окоренение, 16 дней. Вот наблюдаем, за 16 дней, вот как видим, какие хорошие образовались корешки. Конечно, с одной стороны нет, чтобы знали, что корешки образуются с той стороны, где почка. Вот первая почка снизу, вот здесь находится. Поэтому в первую очередь корешки здесь и образуются, а потом уже идут по окружности. Вот так хорошенькие эти корешки здесь образовались. Теперь этот черенок временно ставлю в воду. И потом буду высаживать в стаканчики. Вот мы видим результат укоренения черенков разными способами. Поэтому каждый выбирает свой вариант укоренения черенков, какой ему лучше или более нравится. А и выводы делать вам самим, что лучше. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.